Здравствуйте, добрый день. Меня зовут Екатерина. Я в этом центре с этой программой появилась первый раз. До этого я в вашем центре ничего не знала. Угу. Катерина, скажите, какую цель перед собой ставили? Ну, вообще я пришла честно сказать из любопытства. Вот. цель у меня была, я хотела ну, решить кое-какие проблемы с эмоциональными какими-то проявлениями. Вот. Я пришла сюда с большим напряжением, с раздражением, вот. Ну и, и, конечно, как любой женщине мне хотелось бы хотелось в то, в то время, а, как сказать, похудеть, Постранить. не побреть, а да, да, да, да, угу. да. избавиться от нескольких килограммов угу. веса. Да. Скажите, какие-то способы уже пробовали? Ну, конечно, это какие-то диеты собственного сочинения, я бы так сказала. Не помогало? Ну, почему? На какое-то время помогало, то есть занятия спортом были. Но перед вашим приходом я, в общем-то, себя достаточно запустила, и поэтому ничем не занималась, видимо, поэтому и раздражение такое было накопилось у меня. Ну, а почему решили обратиться в центр именно? В центр Почему? У меня приятница прошла у вас здесь перезагрузку, была очень довольна, причем чрезвычайно стройная женщина здесь постройнела на 5 килограмм, и я была шокирована этими результатами. Вот. ну и ее состоянием она стала менее эмоциональна, какие-то проявления у нее смягчились. Вот она в компании стала себя иначе вести. И, в общем, очень, очень, очень стала такая адекватная, приятная дома. Скажите, что повлияло на ваше решение принять участие в программе? Ну, в общем-то, это и повлияло, да, да, да, да. Рекомендация. Да, да, да, да, да, да. Хорошо. Какой вы результат получили? Ну, у меня ушли 4 килограмма. Вот, хотя я планировала 7, вот, но сегодня меня обрадовали, что программа не закончилась, а она еще продолжается в течение трех недель, поэтому я, у меня большие планы, я надеюсь, они уйдут. Вот, во-вторых, я стала гораздо спокойнее, вот, я стала менее раздражительной, у меня ушли какие-то страхи, мне в последнее время было, ну, сложно даже машину наводить. А, я пугалась на дороге, вот, сейчас... Все это восстановилось, нормализовалось, да, я себя великолепно ощущаю. Мне стало легко, тело стало подтянутой. Я снова занимаюсь спортом. Да, я снова пошла плавать. Теперь вот решила еще в ваш центр походить на йогу, вот, потому что это ну, без этого никуда, как время показывает. Поэтому ну, я очень довольна да, результатом всем. А самое главное, девочки, я наконец стала ругаться с мужем. Вот, и он снова его люблю, он замечательный человек. Отлично. И он тоже выдохнул, говорит, Слушай, ну программа заканчивается. Да, то есть mm -hmm. прямо ну, очень много позитивных, очень хороших изменений. Я вот рекомендую обязательно пойти, Спасибо большое. на себе. Интересное путешествие, да. Еще немножечко, ладно, я пронаблюдала за собой, отследила какие-то реакции, такие, на которые раньше совершенно не обращала внимания. И теперь я понимаю, по какой причине они у меня возникают. То есть, ну, элементарно, исключая какие-то продукты и занимаясь, делая ну, какие-то минимальные упражнения, уже становится гораздо легче, мы переключаемся. Вот. у меня столько возможностей, ну, девочки, у меня новые проекты, вот, вообще круто, такие люди пришли в мою жизнь, удивительные, такие яркие, красивые, да, то есть я просто в восторге, казалось бы, я очень хорошо запомнила слова Льги Борисовны, она сказала, что когда мы меняем питание, мы меняем свою жизнь, действительно так. Спасибо